Здравствуйте, коллеги! Всем добрый день! Спасибо большое, что собрались. Предлагаю начать и уже не ждать опаздывающих. У нас две недели до Нового года. Я понимаю, что предновогодняя суета, куча задач. Нужно закрывать все авралы, поэтому всем еще раз большое спасибо. Сегодня мы проводим вебинар, последний, завершающий в этом году. Подведем некие итоги года и поговорим о том, что ждет нас в следующем году. Ну, еще раз представлюсь, меня зовут Тимофей Матринский, руководитель направления Гордант. И я думаю, что ни для кого этот год не был легким. Потому что то, что на нас всех свалилось, ну, это было таким, таким неожиданным, нежданным событием, которое привело так или иначе к некому стрессу для бизнеса и для Горданта в том числе. Вот немножко с того, как, какой был стресс, как мы видели вот, и все изменения на рынке, сейчас как раз и поговорю. Во-первых, ну, надо сказать, что стрессовая история это, наверное, типичное событие для любого бизнеса. Для Горданта с его 30-летней истории – это не первый кризис такой, хотя назвать его кризисом, наверное, будет неправильно. Но, тем не менее, скажем честно, тряхануло, понервничали, да, потому что все-таки мы, как производитель аппаратного обеспечения, так или иначе зависим от того, что происходит в мире-то. Но, тем не менее, у Горданта, благо, есть своя команда, благо, есть собственное производство. Мы максимально, насколько это возможно, для производителя аппаратного обеспечения независимы. И это позволило нам относительно малой кровью отделаться. Если вообще можно говорить о том, что -то, какие-то негативные последствия у нас сохранились от всех этих событий. Поэтому, да, благо, у нас есть стабильные процессы, есть все свое, насколько это возможно, и поэтому вот вызовы этого года мы преодолели достаточно, достаточно быстро, достаточно хорошо, хотя, конечно, немножко понервничали. Говоря о производстве, наверное, многие из вас заметили, что в этом году где-то с, ну, с, с конца первого квартала мы растягивали сроки поставок. Два ну, самых популярных вопросов в этом году, как у вас дела с чипами и готов купить все, что у вас есть. Потому что, понятно, что была некая паника на рынке, некая суета и огромное количество заказчиков прибежали вот именно в первом-втором квартале с фразы «беру все». И поэтому у нас возник некий внутренний дефицит вот, чипов для производства аппаратных ключей. И именно поэтому, именно в связи с этим, были некоторые задержки с отгрузками. Ну, здесь, еще раз, два фактора. Первый фактор – это крайне высокий спрос. Наше, наше, все наше планирование оказалось совершенно неэффективным, потому что те, кто, при, те, те, кто приходил раньше с заказами, там раз в квартал, раз в полгода, сейчас прибежали, не сейчас, а вот в первом, втором квартале пришли и сказали, мы возьмем все на год вперед. Соответственно, запасы достаточно быстро израсходовались и встал вопрос о том, что надо произвести новое устройство, нужно срочно увеличивать производство и вопрос, а где взять чипы на все это дело. Понятно, что чипы они не лежат на рынке миллионами-миллионами вот, штук и ждут покупатели, там история все-таки сложнее. Когда мы говорим о закупке чипов, стандартная история когда вендор некой вот микроэлектроники отправляет квоту производителю чипов. А квоту, то есть, по сути говоря, свое, выражает свое обязательство выкупить эти чипы через какой-то промежуток времени. Ну, стандартный промежуток времени для чипов это 40-50 недель, ну то есть на год вперед. Соответственно, когда мы поняли, что у нас нехватка чипов ну чуть ли не в два раза, в связи с повышенным спросом, встал вопрос, а где эти чипы добывать-то. Понятно, что они есть на стоках, где-то на рынке есть, но это не миллионы, не сотни тысяч. Более того, на стоках, то есть стоки это перекупы. У перекупов чипы есть, но эти чипы стоят в 2, в 3, в 5 раз дороже. Вот, например, рекорд, который я видел в этом году, чип. Вот в наших ключах, вы знаете их стоимость, наших ключей. Чип у одного из перекупов стоил 40 долларов. Один чип для одного ключа. Поэтому в этом плане, это, правду говорят, капитализм нас сожрет. Поэтому высокий спрос, поэтому есть некий дефицит э, чипов. Э, плюс э, понятно, что логистика так или иначе усложнилась. Так или иначе. Поэтому отсюда у нас появились повышенные увеличенные сроки поставок. И для того, чтобы преодолеть как этот кризис и в связи с с отсутствием необходимого количества в кратчайшие сроки, и в связи с логистической доступностью, мы приняли решение сменить аппаратную платформу для вообще всех, всех ключей Горданта. Это было сделано, и вот на текущий момент у нас уже никаких, собственно говоря, проблем задержек нет. У нас есть производство стабильно работает, стабильно мы вернулись к нужным объемам и, собственно говоря, поставляем стабильно в привычном для нас темпе. Поэтому с точки зрения производства, вот, это, это я и имел в виду, когда говорил, что отделались малой кровью. Понервничали? Да. Пришлось быстро подыскивать и нового поставщика, и быстро переводить ключи на новую аппаратную платформу, но, тем не менее, все уже позади. Еще одно, что буду перепрыгивать с темы на тему, чтобы сегодня успеть все охватить, это поставки за рубеж, тоже важный вопрос, которым, который мы обсуждали с многими из вас, это как сейчас вывозить ключи за рубеж. Есть два варианта. Ну, собственно говоря, они всегда были, либо производить экспорт самостоятельно, либо воспользоваться услугами одного из дилеров Гордант. У нас есть дилер в Чехии, есть дилер в Казахстане, есть в Белоруссии. С этого года есть еще один новый в Арабских Эмиратах, все они работают, более того, Чеху мы сейчас отправляем, готовим к отправке очень большую партию на год вперед, вот поэтому если у вас вдруг есть намерение продаваться в Европе, продавать ваш продукт в Европе и вы хотите чтобы вы или ваш партнер закупали ключи Гордант в Чехии, то рекомендую с нами связаться и нас об этом предупредить, чтобы мы ваши ключи заложили в эту отправляемую Чеху партию. Если вдруг вы ведете или планируете вести экспорт самостоятельно, в этом году есть новшество. Наше правительство, видимо, запереживало, что из России может экспортироваться очень много электроники, очень много продуктов в том числе аппаратных, поэтому было введено, введено правило о том, что все экспорти... Не все, а ряд продуктов экспортируемых должны обладать, поставлю, вернее, экспортироваться с сертификатом о происхождении. То есть российский товар, если это российский товар, его нужно, нужно подтвердить, что он действительно российский, имеет право на вывоз путем оформления сертификата о происхождении. К чему я все это рассказываю? Если вы хотите экспорт осуществлять самостоятельно, то для вывоза ключей Гордан за рубеж вам потребуется данный сертификат о происхождении. Получается он ну, не совсем приятным образом, потому что нужно предоставлять всю вот, чуть ли не конструкторскую документацию на устройство. У нас процесс этот поставлен, поэтому если у вас реально возникает такая задача, то приходите, обращайтесь к нам, мы подскажем, дадим все документы, подскажем, как и что нужно делать. Под все документы я имею в виду, естественно, те, которые лишнего ничего не раскрывают. Вот, поэтому поставки за рубеж ведутся, ничего особо-то для нас не изменится. Усложнилась логистика, да, усложнилась, но мы поставляем и, и в скажем так не самые дружественные страны. Поэтому ключи это используются в целом по всему миру и продолжают использоваться. И планов по отказу ни у кого из заказчиков нет. Поэтому в этом плане тоже, что называется, пронесло. Теперь переходим к другой теме. Это аппаратные ключи. Что с ними было в этом году? Ну, как я сказал, это смена аппаратной платформы для всех линеек. С сохранением, естественно, полной совместимости. И у кодов, и у сайнов, и у таймов. А про стелс-2 нужно сказать отдельно. Надо понимать, что они всегда были на отдельной аппаратной платформе, нежели сайны и коды. И эта линейка стелс-2, Net 2 появилась, вот, не соврать, 20 лет назад. И мы уже очень давно говорили и думали о том, что пора этой линейке все-таки быть замещенной более современными продуктами. Поэтому ключи стелс-2 и Net 2 вот, с конца этого года, то есть уже сейчас снят, сняты из производства, у нас есть какие-то остатки, у нас есть резервы для клиентов, которые не могут оперативно перейти, ну например у кого-то в госзаказе просто про прописано, что ключ должен быть обязательно Гордан Стелс 2. Тем не менее данные модели производиться больше не будут и им на смену придут, их, их место вернее, их долю рынка займет ключ GARDAN SIGN, GARDAN SIGN, GARDAN SIGN в зависимости от функциональности. Говоря о ключах Sign и Time вот этой линейки, помимо смены аппаратной платформы, у нас, естественно, есть поддержка двух инструментариев, не хочется говорить старого, но классического SDK и нового SLK Software License and Kids, который поддерживает систему управления, совместима с программными ключами и прочее. В этом году мы реализовали по просьбе многих из вас умное офлайн обновление, то есть есть время, есть счетчики и как раньше происходило обновление. Вот есть новая маска, новая маска просто перетирает все содержимое ключа при, при, обнов, при удаленном обновлении. Все, что было в ключе, все перетирается и просто приземляется новая маска. Сейчас это делается несколько иначе, то есть некоторые лицензионные ограничения, счетчики или время, при получении ключом новой маски они в зависимости от настроек этой маски либо перетирают все, что есть на ключе, либо приземляются в ключ, и ключ сам уже внутри себя производит сложение. То есть у меня было столько то счетчиков, надо прибавить, вот ко мне прилетело еще столько, складываю, получается общее значение, то же самое с временем. То есть вот такое вот умное офлайн обновление. И оптимизация памяти. Да, мы здесь говорим только о оптимизации памяти при использовании вот нового инструментария Guardant SLK. По запросам многие жаловались, что 4 килобайта и даже 50 килобайт недостаточно. Поэтому мы оптимизировали память. Тут надо да, напомнить, что при использовании SDK в, ключ, в ключе доступно только 4 килобайта памяти. При использовании SLK в ключе доступно уже более 50 килобайт памяти, произвольной для фич, для лицензии, для каких-то данных, ну в целом какая-то кастомная память. И мы сделали, да, более, большую вместимость, оптимизировали микропрограмму, теперь туда влазит 200, скажу, фич, то есть неких лицензируемых модулей в терминологии Guardant TSLK и Гордан Station. Перейдем, поговорим о программных ключах. Это те самые программные ключи, с которыми совместимы аппаратные ключи при использовании Gordon SLK и Gordon Station. Здесь много нововведений. Во-первых, переработана система защиты, то есть вот тот контейнер, который приземляется на компьютер, на компьютер к, к вашему пользователю, к пользователю вашему ПО, он полностью переработан существенно повышена его защищенность, существенно повышена защищенность алгоритмов контроля времени, алгоритмов контроля счетчиков, реализована функция переноса, конечным пользователем переноса активированного ключа с компьютера на компьютер, реализован, реализована возможность откреплять лицензии из сетевого программного ключа, то есть есть сетевой программный ключ стоит на сервере, а допустим кому-то из сотрудников... Вот, компании, в вашем, в вашем клиенте, в периметре компании стоит сервер, этот сервер раздает лицензии на конечные машины, ну, машины там бухгалтеров, сотрудников и прочее. И у кого-то из сотрудников возникает необходимость, например, поехать в командировку, стало быть, вот его ноутбук, этот ноутбук не имеет никакого доступа к серверу, как вопрос, как дать этому сотруднику возможность работы с программным обеспечением, то есть лицензией. Вот для этого и существует функция открепления сетевых лицензий, когда вы из пула сетевых лицензий берете одну и превращаете ее в полноценный программный локальный ключ, который, естественно, ограничен по времени, вот на, на период, вами задаваемый, на период вот этой командировки сотрудника. Естественно, перезаписывая память, то есть у нас здесь было некое отличие от функции аппаратных ключей. В программных ключах нельзя было, поскольку мы говорим о ну, незащищенной среде, мы говорим о файле данных в операционной системе, на компьютере конечного пользователя, то есть в небезопасной среде, обновлять данные. То есть программное обеспечение не могло на лету записывать данные в, вот, в контейнер программного ключа. Сейчас это возможно. Запустили триальные лицензии, сделали новые схемы привязки, стандартные, там, материнская плата, жесткий диск, процессор и прочее были всегда. Сейчас добавили уже более такие не железные, что ли, элементы привязок. Это IP, это SID, это FQDM. Вот три привязки. И, естественно, заполучили сертификат совместимости, какую-то заполучили, какой-то сейчас уже на этапе подписания с российскими операционными системами Redos, Astra и Alt-Linux. Это актуально как для программных ключей, так и для аппаратных. Причем не обязательно при использовании SLK для всех ключей, всех линеек, этой сертификаты актуальны. Уже упомянул, отдельно поговорим о системе управления Гордан Station. Важный-важный элемент в экосистеме Горданта Тоже эта система претерпевает изменения синхронно с нововведениями для аппаратных и программных ключей. Ну, во-первых, понятно, когда мы говорим о новой системе Gardant SLK, Гордан Station, важно понимать, что мы развиваем все-таки не какой-то продукт, а мы идем по такому экосистемному пути, Поэтому очень важно, чтобы все элементы, скажем так, друг за другом поспевали. В Garden Station мы реализовали поддержку новых программных ключей, новых аппаратных ключей, всех тех возможностей, которые я перечислил. Пока, к сожалению, без Garden кодов, но я об этом чуть-чуть позже скажу. Да, в Garden Station сейчас работают только программные ключи DL и аппаратные ключи линеек Sign и Time. Про коды, как сказал, скажу чуть-чуть попозже. В этом году, опять же, по запросу, ну и по тому, как складывается настроение на рынке, мы реализовали… Гардан Station. Station есть в двух вариантах. Есть облачный, который крутится на наших серверах и который доступен вендорам, ну, как, просто как личный кабинет, как веб-сервис. И отчуждаемая версия, то есть коробка, которую мы вам отдаем, вы разворачиваете ее на своих серверах и мы… Все, к этой системе отношения уже не имеем. Вы сами ее администрируете, сами делаете там, защиту там, от DDoS-ов, сами бэкапите и, и прочее. То есть полностью сами администрируете. Вот в отчуждаемой версии, которую вендор разворачивает в своем периметре, мы подготовили версию, которая работает на операционном системе Linux с поддержкой SUBD Postgres. До этого был, была только Windows-версия с поддержкой MS SQL, MS SQL Express. Express, либо платная, полная версия. Сейчас МСК не модно, плюс из-за этого мы не смогли попасть в реестр отечественного ПО с продуктом Garden Station. Вот сейчас мы уже оставили заявку и ждем где-то в феврале то, что Garden Station будет уже официально считаться российским продуктом, включенным в реестр отечественного ПО. И новые бизнес-модели мы опробовали для себя и для клиентов. То есть, если раньше у нас схема монетизации нашего решения была... Ну, количество, количество аппаратных ключей, количество программных ключей, то сейчас мы используем уже подписочные модели. Например, ну, в случае с программными ключами, это годовая подписка на безлимит. То есть мы договариваемся об одной цене с вендором и в рамках этой цены, но ограниченного срока, вендор может выписать любое количество программных ключей, любое количество сетевых. Лицензий для программных ключей, сетевых лицензий для аппаратных ключей, реальных лицензий. В общем, переходим к некой такой подписочной модели. В случае с системой Garden Station. Друзья мои, я забыл на самом деле в начале сам начал искать о формате. У нас формат такой... Сейчас я уже рассказал о том, что было в этом году. Сейчас расскажу о планах на 2023 год и в целом о стратегии нашего развития. И в конце отвечу на вопрос. Поэтому, если он у вас возникает, можно прямо сейчас писать на вкладку «Вопросы». Вот когда вот, дойду до последнего слайда и вот перейду к вопросам. Говоря о планах на 2023 год, э здесь, ну, по сути говоря, я продолжаю свой же тезис, что у нас есть экосистема, и эта экосистема должна развиваться синхронно. Мы не забываем про, про продукты отдельные и развиваем целиком всю нашу платформу. Сейчас надо понимать, что конъюнктура рынка-то поменялась, и роль Горданта на рынке тоже. Потому что, ну вот, почему, например, многие российские вендоры в этом году очень стремительно переходили на Горданта. Да? Ну, начнем с того, что они... Начали этот процесс не в этом году, кто-то начал 5 лет назад, кто-то 3, но в этом году подстегнул этот тренд, уже давно зародившийся, еще и уход некоторых зарубежных компаний с российского рынка. Поэтому сейчас да, роль Горданта в России она совершенно другая, и у нас всегда была ответственность перед рынком, да, как все-таки лидера этого рынка. А сейчас ну, мы тут остались чуть ли не в одиночестве, поэтому, скажем так, уже отступать некуда, уже никакие оправдания, оправдания не годятся. Поэтому у нас есть сейчас миссия, у нас есть прямо сейчас гораздо повышенная ответственность перед рынком, чем это было год назад. И эта миссия, собственно, заключается в том, что мы должны, обязаны поддержать разработчиков российских, ну и не только российских тезисно на развитие экосистемы, то есть куда мы идем, это в поддержку новых платформ и сред, есть, уже сказал, операционные системы, есть ARM платформы, есть Эльбрусы, Байкалы и прочее. Вот поэтому есть тренд, эм, так или иначе, с какими-то нашими продуктами мы поддерживаем все эти системы, ну, например, с Garden Code, это продукт всеядный, и он поддерживает вообще все. Любую операционную систему, любую платформу, ну, ему в целом-то все равно, где работать. Вот продукт просто кроссплатформенный. А вот, например, касательно сайнов, таймов, программных ключей, вот у них с поддержкой армов, с поддержкой эльбрусов, байкалов э, сложнее. Поэтому стратегически мы будем двигаться и уже двигаемся в этом направлении. Второй момент – новое устройства и продукты. Э, скажу чуть-чуть об этом попозже, что, что имеется в виду под новыми устройствами. Но тезис здесь такой, что мы не останавливаемся на том, что у нас есть, не сидим на этом еще следующие 10 лет. Мы именно развиваем планомерно все продукты этой экосистемы. И новые подходы к решениям здесь имеется в виду к отраслевым. Потому что понятно, что многие из вас, многие вендоры принадлежат какой-то одной отрасли. И у этой отрасли есть какие-то общие признаки и общие продукты, которые закрывают потребность конкретно данной отрасли. Вот более точечная работа по вот этим отраслям, по этим потребностям, это то, что мы будем преследовать вот при развитии экосистемы Горданта. Говоря об аппаратной защите, стратегически, что мы планируем. Во-первых, это лицензирование аппаратных ключей. Не пугайтесь. Ну, вы все представляете себе каталог аппаратных ключей, нашу, нашу линейку, огромное количество моделей. Вопрос, чем эти модели отличаются? У нас порядка 30, наверное, моделей аппаратных ключей. Вот большинство из них отличается только только программный программа у них идентичное железо. Соответственно, да, при, при этом мы плодим, сейчас, по крайней мере, исторически, мы плодим. Вот эту номенклатуру аппаратных ключей, это вызывает большие сложности. Например, у наших дилеров, у наших клиентов, у всех тех, кто хотел бы получать такой некий универсальный ключ и уже потом принимать решение, а что этот вот ключик должен уметь делать, какой конкрет, какая конкретная функциональность должна быть. У нас есть в линейке, например, сетевые ключи. Сайнет-10, сайнет-50, сайнет-100, сайнет-unlim. То есть вендор на этапе выбора должен откуда-то знать, что его должен, вернее, как-то вот угадывать, какой ключ ему приобрести, потому что лимит там уже расширить будет нельзя. И перескочил немножко на план на 23-й год. Мы планируем, и по секрету уже частично сделали, как раз-таки универсальный ключ. То есть есть ключ сайна, который... Вы приобретаете его как локальный ключ сайн. Отдаете его клиенту, и вы, или он лежит у вас на складе, и вы понимаете, что ага, вот я продавал сайн, а мне теперь вот этому клиенту нужно отгрузить сетевой ключ. И теперь нет необходимости приобретать именно сетевой ключ, Достать можно удаленно превратить этот локальный сайт уже в сетевой. В дополнение к этому мы. Сделаем еще виртуальный таймер, программный таймер, включая, чтобы можно было из обычных локальных ключей, не оснащенных батарейкой, из них, в них реализовывать лицензирование по времени. То есть программный таймер, который он частично, естественно, будет крутиться в операционной системе, но с очень серьезной привязкой к аппаратному ключу и решение о работе по решению о работе то или того или иного продукта по времени будет принимать именно ключ на основании тех данных, которые Ему приходят, от опять же, наших систем в операционной системе конечного пользователя. И удаленная инициализация. Много, долго об этом уже говорим. Сейчас ключи аппаратные. Если вы хотите их поставить вашему партнеру, вашему клиенту, да, в какой на какой-то склад за рубежом, например, вам их нужно пропустить через себя и инициализировать, то есть записать какую-то маску туда. Иначе да, вы не будете знать, ну если вы уже говорите технически, вы не будете знать true пароль и не сможете обновить маску в ключе. Вот, э, вот эту проблему мы в следующем году собираемся устранить раз и навсегда. То есть удаленная инициализация будет возможна. И тогда, когда это будет возможно, по сути, можно будет приобретать ключи, не прошивая, вообще их не трогая, отправлять их сразу даже клиенту. И уже у клиента... Их прошивать удаленно, естественно с минимальными усилиями со стороны пользователя, естественно со стороны вашего клиента. Здесь нужно сказать, что все-таки нам э, в первую очередь мы будем реализовывать вот эти возможности, указанные для ключей Sign и Time, которые поддерживают вот нашу новую систему СЛК, работают с системой Garden Station, но мы помним о потребностях и тех клиентов, которые используют Garden коды. Поэтому постараемся их тоже не забыть. Собственно говоря, есть и вопросы, которые нас беспокоят. Пока я не готов сказать, что мы их включим, обязательно включим для выполнения в план. Но то, что нас реально беспокоит, и то, в каком направлении мы будем хотя бы ресеч делать, это управление загружаемым кодом, то есть через систему управления, с, имеется в виду, Удаленное управление загружаемым кодом, то есть не надо будет самому формировать файлик, самому этот файлик куда-то отправлять, все должно быть автоматизировано. Это э, возможность вот, некого каталога загружаемых, загружаемых кодов, которыми можно оперировать буквально в три клика. Это отсутствие необходимости удаленной инициализации, в общем все, все те же плюшки, которые предполагаются для ключей Garden Sign и Garden Time. Плюс будем, естественно, исследовать устройства для встраиваемых систем, для IOTA, для там, M2M каких-то систем, для защиты, короче говоря, встраиваемого ПО. Этот рынок в России пока маленький, пока мы не видим большого количества вендоров, вот, но есть все основания считать, что Россия взяла тренд не сейчас, а лет назад по увеличению, собственно говоря, этого рынка, увеличению решений и, стало быть, увеличению потребностей вендоров, которые работают на этом рынке, потребностей в части систем лицензирования. Еще говоря о стратегии, ну, перечислю, да, это лицензирование аппаратных ключей, уже сказал, удаленное управление и развитие аппаратной платформы. Не буду сейчас забегать сильно вперед, но я не думаю, что смена аппаратной платформы, которая сейчас произошла, это финальная точка для… вернее, не, не то, что я не думаю, это 100% не так. Это не финальная точка в развитии конкретных моделей вот, аппаратных продуктов. Потому что мы так или иначе, выпуская аппаратные обеспечения и более того, существенная часть нашего бизнеса это именно аппаратное обеспечение, мы обязаны так или иначе уделять большое внимание именно развитию аппаратной платформы, вот наших аппаратных продуктов. О программном лицензировании. Но ну, здесь тренды наметились достаточно давно, и мы достаточно давно о них говорим. Во-первых, стратегически это облачное лицензирование. У нас есть аппаратные ключи, есть программные ключи. Его для такой, такой скажем так, триады не хватает только облачного лицензирования. Это новая платформа и среды, и это усиление защитных свойств. Программным ключам еще есть куда расти, определенно есть куда расти, мы провели исследование, мы видим эти возможности и стратегически мы будем двигаться в этом направлении. Говоря о планах на 2023 год, ну, во-первых, это поддержка программных ключей в, на платформе ARM, у нас есть много запросов на эту тему, и это SaaS-модель, SaaS-модель использования, то есть некие такие онлайн, онлайн лицензирования, онлайн-ключи. То, что пока не, не могу сказать, что мы успеем за следующий год, но так или иначе мы обязаны тоже двигаться в этом направлении и, как минимум выпу выпустить прототип, это новые возможности, новые возможности усиления защиты программных ключей. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что аппаратные ключи все-таки защищеннее, чем программные. Все-таки, когда мы говорим об аппаратном ключе, это некая доверенная среда. А в, в, программный ключ существует в совершенно недоверенной среде, ну, будучи просто вот набором файлов и данных. Поэтому есть куда расти, и в следующем году мы будем тоже двигаться в этом направлении. Система управления. ну Здесь стратегически да, мы говорим о предназначении системы управления. Ну, наверняка многие из вас, особенно у кого объемы растут от года до года, сталкиваются с большим количеством операционки, то есть когда количество ключей большое, количество клиентов большое, нужно доставлять лицензии, обновлять лицензию, управлять лицензированием, и поэтому стратегически система Garden Station призвана для того, чтобы помогать вендору справляться со всеми этими задачами и, по сути говоря, снимать с него нагрузку. Поэтому стратегически это помогать вендору продавать, ну вот на уровне выполнения конкретных бизнес-процессов, Плюс э, это аналитика, статистика и рекомендации, как лучше продавать. Рекомендации, что вот у клиента истекла лицензия, к нему надо зайти. Или скоро истечет лицензия, им к нему нужно зайти. А вот этот клиент э, как-то... Э, очень как-то мало использует продукт, недостаточно, не использует вот такие-то функции. То есть стратегически мы будем двигаться в направлении сбора некой статистики об использовании ПО для того, чтобы помочь вендору продавать ПО и понимать, как пользователи с его ПО работают. И разумеется, это новая бизнес-модель, ну, имеется в виду то, как лицензировать софт, потому что базовые модели всем известны, хотя по-прежнему у нас вечная модель лицензирования является наиболее популярной. Ну, благо этих, скажем так, есть устойчивый тренд по переходу на другие модели, более современные, более, скажем так, выгодные для вендора модели лицензирования. Немаловажный пункт – это автоматизация, оптимизация процесса вендора. Здесь мы говорим не только о продажах, но и о техподдержке, потому что так или иначе где-то какая-то ошибка в софте, где-то, ну что грех бывает какая-то ошибка в системе лицензирования, где-то пользователь чего-то не понял, не разобрался. Так или иначе, все это генерит нагрузку на техподдержку, и вот чтобы как-то помочь техподдержке вашей и снизить на с нее нагрузку, вот мы предлагаем систему Garden Station, то есть я имею в виду, что мы будем наращивать и эту функциональность тоже, для того, чтобы... вот Слишком, слишком больно от техподдержки не было. И третий момент, это система помощи конечным пользователю. То есть, наша позиция такова, такова что то, что пользователь может, да, с вашего позволения, сделать своими руками сам, он и должен делать сам. Например, ну вот мы уже сказали в случае с программными ключами, перенос лицензии с компьютера на компьютер. Ну, вендор к нему как будто не имеет отношения к этому процессу. Надо, значит, дать Пользователю эту возможность самому переносить лицензию, самому мониторить, как используются его сетевые лицензии, самому принимать решения в том числе, а надо ли мне купить дополнительные сетевые лицензии или нет. И так далее то есть вот какая вот, вот системы которые помогают конечному пользователю тоже сэкономить время и не обращаться в техподдержку не ждать а прямо сейчас вот поручить своему там админу решить все все внутренние процессы ну например то же самое переактивация программного обеспечения если мы говорим, опять же про программные ключи то есть вот чем меньше вендор задействован в вот в этой в этой моторике, скажем так, в этой, в этой операционке, тем, на наш взгляд, будет лучше. Именно для этого мы разрабатываем систему управления Гартан Station. По-моему, это последний слайд, друзья. Касательно экспорта. Важный тоже момент в, в нашем с вами бизнесе, я думаю, и у нас, так и у вас, это именно поддержка зарубежных продаж. И в этом направлении, это тоже важнейшая наверное, стратегическая задача, в этом году нам удалось сохранить всю линейку дистрибьюторов, как я сказал, уже обзавестись одним новым, минимум одним. В Арабских Эмиратах у нас есть меморандумы о взаимопонимании с компаниями в разных частях света, но вот пока о том, что действительно это наш дилер, могу говорить только в Арабских Эмиратах. Тем не менее, у нас есть задача укрепления дистрибьюторской сети по всему миру, это по сути делает ключи Горданта и вообще системы гордант доступнее, плюс, скажу обтекаемо, упрощает некую логистику да, в, в некоторые страны, увеличивает тоже опять же, доступность этих продуктов для ваших партнеров в этих странах. Плюс, пока это для нас новый пункт, тем не менее, мы, занимаясь экспортом, да, встречаемся с разными дистрибьюторами, интеграторами, разными IT-компаниями, и так или иначе, вот, обрастаем вот этими связями, обрастаем контактами, и мы этими контактами абсолютно готовы делиться. Ну, вот, например, сейчас вот в Арабских Эмиратах есть ребята, которым нужно по для строительства. Вот все, что связано со строительством. Ну, вот, те контакты, которые у меня были, у меня у меня были вот, всеми я поделился. поэтому вот такую посильную помощь вот экспортерам мы тоже готовы оказывать, как в случае с оформлением документов вывозных, так и в случае, в случае уже сводничества с какими-то игроками на зарубежном рынке. Да, и вот, вот это точно должен быть последний слайд. Говоря о сообществе, в этом году мы провели мероприятие, такое уникальное для Гарданта, это Гардан Дэй, на котором... Э ну, что ли, Мы встречались с разными компаниями из разных отраслей, и это была такая предтеча перед созданием сообщества. У нас есть большая амбиция, такое желание создать сообщество, именно разработчиков, вендоров программного обеспечения, внутри которого вендоры могут уже обсуждать свои задачи, свои проблемы, как технические, так и не технические, так и организационные, юридические, там, финансовые и прочее. То есть некое сообщество, где можно будет делиться мнением, рассказывать истории, просить совета и вот жить, искать клиентов, почему нет. И вот жить, скажем так, вот в тесном контакте вообще с отраслью. Вот. Поэтому Garden Дей мы возьмем себе за привычку проводить его ежегодно. Я надеюсь... У нас будет только это мероприятие расширяться и расширяться, увеличиваться по количеству, да, по количеству участников. Ну и плюс ОСООБСТВИТЕ, это и нам возможность, во-первых, получать фидбэк от рынка, делать максимально полезный продукт, то есть, понимать, иметь более короткую с вами коммуникацию. Сейчас вот, вот у меня есть только вот вебинар, есть только ваши вопросы, как вы понимаете, это не совсем то, что хотелось бы. Поэтому, так или иначе, нужна площадка, на которой мы с вами можем пообщаться, и на которой я узнаю, что вам нужно, да, и вы это расскажете. Поэтому мы делаем максимально полезный продукт, помогаем друг другу ну, и обмениваемся опытом. Друзья, на этом все. С тем, что хотел сказать, все, все сказал, теперь готов перейти к вопросам. Так, Есть ли дополнительные учебники по вашей системе? На сайте есть, но хочется большего. Алексей, у нас, ну давайте честно скажу, учебников учебников именно вот как книжки у нас нет. У нас есть вебинары, на которых мы рассказываем в течение года и прошлого года, и позапрошлого года, рассказываем о продуктах. Но плюс есть, естественно, документация, но, да, я понимаю, о чем вы, вы говорите именно о полноценном обучении, с, о полноценной вернее, учебнике, где можно вот подчеркнуть вообще все нюансы, все тонкости. Поэтому, повторюсь, у нас есть только сейчас вебинары и только э, вот документация, поэтому можно, я предлагаю, да, в отсутствие этого учебника просто обратиться к нашим, нашей, нашей техподдержке, сказать, что, ребят, мне нужно некое... Вот, Образовательные курсы по продукту не проблема, ребят помогут. То есть, надо проведут демонстрацию, покажут, расскажут, ответят, ответят на вопросы. Не стесняйтесь к ним обращаться. У нас, я смотрю, только инфо, собака Garden Тру, а не Hotline. Ну ладно, можно написать и на инфу. Так или иначе, как бы, нужным, ну, нужным людям передадут и помощь вы обязательно получите. Поэтому не стесняйтесь писать, обращаться. Хотелось бы поподробнее узнать про технологию триальных лицензий. Триальные лицензии GARDAN DL Trial работают по аналогии с программными ключами. То есть есть серийный номер, который вы генерите в системе управления. В этот серийный номер отдаете ну, вместе с вашим продуктом, отдаете вашему конечному пользователю. И конечный пользователь в специальную формочку вводит этот серийный номер. И происходит активация программного продукта вашего на, на, на этом компьютере, то есть логика та же самая, что и, то есть отвечаем на, предполагаю, будет вопрос, но ну, нужна ли тремяльному лицензии, нужна ли лицензия, заговариваюсь уже под конец года, нужна ли реальная лицензия э, доступ в интернет, да, доступ в интернет нужен однократно, при этом э, после этой активации произойдет вот приземление вот этого контейнера с лицензией на компьютер вашего клиента но важно понимать что этот контейнер в чем отличие реальная лицензии от нет реальной потому что нет лицензия программный ключ, он привязывается к оборудованию компьютера. реальная лицензия к оборудованию не привязывается. То есть пользователь может ну, это реальная, реальная лицензия, пользователь может взять эту лицензию и перенести на другую машину. Поэтому в этом плане э, реальная лицензия имеет такие существенные, существенные отличия. Соответственно, у нас в, системе, в интерфейсе системы управления есть опция, можно нагенерить разных серийников на одну активацию, можно нагенерить один серийник на неограниченное количество активаций. Вот. Ну, то есть, вот схема сделана по аналогии с программными ключами. Евгений, если вы что-то имели в виду другое, если я не полностью ответил на вопрос, напишите, пожалуйста, вопрос, и я доотвечу. Ранее в Astralinux не было поддержки аппаратных ключей Gardan Stealth, Stealth 2, видимо. С вашей стороны есть информация о поддержке ключей Sign. Ключи Sign поддерживаются? В Astralinux да. Ну, собственно говоря, ключи Sign ну, вообще вся линейка, кроме Stealth, они ориентированы на работу в Linux, работают так как ядро, Linux это оно одинаковое, у Redos, Astralinux и Alt-Linux. Поэтому мы, реализовав поддержку, работу с вот этим ядром, по сути, реализовали поддержку всех трех операционных систем. Хотя, опять же, повторюсь, опять же, мы сейчас дополнительно для успокоения уже подписываем сертификаты, с, сертификаты о совместимости вот со всеми этими тремя компаниями. О том, чтобы уже, уже была вот четкая бумажка о том, что мы поддерживаем. Поставки поставке зарубежья необходимость сертификата о происхождении. Это имеется в виду отправка вендорам зарубежного ПО для защиты их ПО. Или при отправке ключа зарубежного пользу отечественного ПО тоже нужен сертификат о происхождении. Речь идет только об отправке железа, то есть только об отправке аппаратных ключей. Вот. Да, для вывоза аппаратного ключа, но ну, помимо нотификации ФСБ, они есть уже давным-давно. Это не нововведение этого года. Нужен именно сертификат о происхождении, чтобы доказать, что этот продукт российский, его мы можем вывозить. Что мы не каким-то вот этим параллельным, получается, экспортом вывозим из страны все, все, все IT-оборудование, мы именно вендор, который развивает свое, свое экспортное направление. Поэтому только в случае с аппаратными ключами, да, это будет необходимо. Опять же, да, напишите нам. Вот мы подскажем уже, как это правильно сделать. Есть, если вы хотите заниматься оформлением документа самостоятельно, тоже возможно. На наши ключи это тоже возможно. Поэтому обращайтесь, все подскажем. Планируется ли средства для миграции с вин сервером SQL версии Station на Linux и Postgres версию? А, пока не было, не было таких планов. Вот, ну как-то все в ваших ругах, если прям это. Если вам это прям, прям нужно, пожалуйста, нам напишите. Вот, если можно, чуть-чуть больше подробностей на тему. Так, друзья, не вижу больше вопросов. Мне все переслали. Все переслали. Да, спасибо вам большое. Тогда я предлагаю... Точно нет вопросов, да? Предлагаю тогда на сегодня завершить. Друзья мои, если у вас появятся еще вопросы, вот есть e-mail, info собака или hotline собака true пожалуйста них спешите не стесняйтесь писать и всем большое спасибо что пришли до встречи в новом году с новым годом с наступающим спасибо!